Всем привет, с вами Айдар Усманов и свежие новости на Универ ТВ. Давайте же поскорее узнаем, что же интересного ждет нас сегодня. В КФУ отметили профессиональный праздник День медицинского работника. Направление английский и литература вошел в предметный рейтинг QS. Приемная комиссия Казанского федерального открыла свои двери. Ректор КФУ Ильшат Гафуров и официальные лица Республики Татарстан ознакомились с результатами ремонтных и реставрационных работ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 Елизавета Ивсифеева, Леонардо Влитяров, Владислав Михневский, Универньюс. 19 мая в городе Тяньжин Казанский федеральный университет принял участие в подписании соглашения о создании Китайско-российского центра трансфера технологий в области восстановления окружающей среды. Возможно, подобное сотрудничество повлияет на позицию Казанского федерального в рейтинге QS. Но и говоря о рейтингах, мы напоминаем, что Казанский федеральный университет Занял 252 место среди лучших вузов мира по данным рейтинга QS в направлении английский язык и литература. Как удалось занять эту позицию и что делается для закрепления уже полученных результатов, выяснял наш корреспондент Анна Глазунова.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 Всех абитуриентов Казани волнует вопрос поступления, и пока школьники ждут результатов ЕГЭ, приемная комиссия Казанского федерального университета уже начала свою работу. 20 июня приемная комиссия Казанского федерального университета 2017 открыла свои двери для будущих студентов. Документы на поступление можно подать в электронной форме, отправить экспресс почта или же написать заявление лично придя по адресу Кремлевская 35. Еще не по всем предметам известны результаты ЕГЭ, но тем не менее приемная комиссия работает уже в активном режиме. Сейчас подают документы те, которые либо ранее получили аттестат, либо в прошлом году, либо значит, те, которые учились в одном УЗИ, сейчас хотят перепоступить к нам. То есть вот э, такие категории. Либо те, которые на магистратуру или на заочной, но уже на руках у них есть документы об образовании. В этом году Казанский федеральный готов принять почти 14 тысяч студентов. Около 5 тысяч бюджетных мест, точнее 4980, А всего уже на первый курс мы в этом году планируем принять 13 500 абитуриентов. Это в том числе и зарубежные. Абитуриенты – это более двух тысяч, которые мы ожидаем. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Ну вот и подошел к концу наш эфир. Удачной недели и не забывайте следить за нами в социальных сетях.